Творцу вернуть билет. Не надо мне ни дыр ушных, Ни вещих глаз. На твой безумный мир Ответ один отказ. Не надо мне ни дыр ушных, Ни глаз на твой безумный мир ответ один отказ отказываюсь быть в бедламе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 Не надо мне ни дыр ушных, не вещи глаз, На твой безумный мир, Ответ один, отказ. Не надо мне ни дыр ушных, не вещи глаз, На твой безумный мир.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 Ушных невещий глаз, на твой безумный мир, Ответ один, отказ. Не надо мне ни дыр, Ушных невещий глаз, На твой безумный мир, Ответ один, отказ.